Притча – цепочка любви. Брайан ехал по пустынной дороге. Вдруг он увидел на обочине заглохший Мерседес. В нем сидела пожилая женщина, выглядевшая совершенно растерянной. Он остановился перед ее машиной, вышел из своего старого пантеака и направился к женщине. Дама была очень испугана, ведь все время, пока она сидела в машине, так никто и не остановился. А этот молодой человек, не причинит ли он ей зла? Меня зовут Брайан Андерсон, представился тот. Я вам помогу, мадам. Пересядьте пока в мою машину, там вам будет немного теплее. Оглядев машину, он понял, что у нее лопнуло колесо. Однако в силу своего возраста женщина просто не могла справиться с проблемой сама. Брайан присел на корточки, заглянул под машину, чтобы определить, куда поместить домкрат, потом потер руки, чтобы согреть пальцы, и принялся за работу. Поменяв колесо, молодой человек улыбнулся. Дама спросила. «Сколько я вам должна за работу?» и поспешно добавила, цена не имеет значения. Брайан ответил. «Вы мне ничего не должны». Я просто помог в трудную минуту тому, кто в этом нуждался. Ведь мне не раз самому помогали. Если вам действительно хочется меня отблагодарить, то в следующий раз, когда вы увидите кого-то в нужде, окажите помощь этому человеку и тогда вспомните обо мне. Женщина поблагодарила и села в свой автомобиль. Через несколько километров она увидела ресторан. Она зашла в него, чтобы обогреться и перекусить перед дальней дорогой. Молодая женщина, обслуживавшая ее, искренне улыбнулась, несмотря на то, что целый день явно находилась на ногах. Было и видно, что ни тяжелая работа, ни беременность, ни повседневные хлопоты не лишили ее приветливости. Закончив свой ужин, женщина расплатилась за него банкнотой достоинством 100 долларов. Пока официантка ходила за сдачей, Дама быстро покинула ресторан. Вернувшись, женщина обнаружила, что ее клиентка исчезла. Она оглядела столик и заметила записку. Слезы брызнули из ее глаз, когда она прочла, «Вы мне ничего не должны!» «Я просто проезжала мимо. Кто-то помог мне сегодня, так же, как я это делаю для вас. Если вы действительно хотите отблагодарить меня, то все, что нужно для этого сделать, не позволять этой цепочке любви закончиться на вас. Под салфеткой на столе лежали еще четыре банкноты по сто долларов. И как только дама могла узнать о том, насколько они с мужем нуждались в деньгах. Дома, обняв мужа, она нежно поцеловала его и тихо сказала. Все будет хорошо, я люблю тебя, Брайан Андерсон. ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Чтобы быть в курсе новых видео нажмите на знак оповещения, колокольчик после подписки.